Оперативная обстановка в Донецкой Народной Республике в течение прошедшего дня резко ухудшилась. Сегодня, с наступлением светлого времени суток, украинская артиллерия вела массированные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики практически со всей линии соприкосновения. Наиболее ожесточенным прицельным ударом украинской артиллерии подверглись Донецк, Широкина, Горловка, Спартак. К сожалению, имеется большое количество пострадавших среди мирного населения. По последним данным, в результате сегодняшнего обстрела только в Донецке пострадало не менее 90 человек. Эти данные не окончательные. Поисково-спасательные и эвакуационные работы в разрушенных зданиях продолжаются сейчас. Вину за резкое ухудшение обстановки мы целиком возглавляем на Киев. В течение прошедших недель мы практически ежедневно говорили о стягивании Киевом, тяжелой артиллерии и бронетехники к линии соприкосновения. Озвучивали конкретно населенные пункты, и количество расположенных там в минских договоренностей украинских вооруженных вооружений и военной техники. Предупреждали о формировании Киевом большого количества диверсионных подразделений и подготовке масштабной провокации с целью обвинения Донецкой Народной Республики в срыве минских договоренностей. К сожалению, не передача всех этих сведений наблюдателям ОБСЕ, не открытые призывы к киевским наставникам на Западе ни к чему не привели. Мы ожидали масштабную провокацию украинских силовиков в ночь с пятницы на субботу, накануне спланированной на воскресенье встречи в Германии глав крупнейших западных стран. Однако Киев, как теперь уже понятно, не стал дожидаться своих западных кураторов и организовал массированные атаки по всей линии соприкосновения накануне завтрашнего выступления Порошенко в Ради с ежегодным посланием. Особо подчеркну, что вооруженные силы ДНР, в течение сегодняшнего дня, благодаря самоотверженности и в ряде случаев самопожертвований, сумели остановить продвижение противника вглубь нашей республики. Маленькая победа на Донбассе для украшения завтрашнего выступления Порошенко в Раде Киева не удалась. Эта победа должна была произойти в районе Маринки. В первой половине дня наша разведка зафиксировала там необычное оживление на позициях противника. Затем украинские силовики из позиций соседней Красногоровки сначала открыли огонь по нашим позициям, а после по позициям ВСУ в Маринке. Якобы в ответ на эти обстрелы украинская артиллерия под контрольной частью Маринки открыла массированный артиллерийский огонь по нашим позициям на окраине Донецка. Вскоре к ней присоединились и артиллерии ВСУ, находящаяся в Красногоровке. В результате позиции наших вооруженных сил на окраине Донецка оказались под перекрестным артиллерийским огнем. Не вызывает сомнений факт заблаговременного планирования Киевом – это провокация. Еще не все украинские боеприпасы долетели до наших позиций на окраине Донецка, как украинские СМИ уже запестрели заголовками и громкими заявлениями о якобы срыве армии ДНР, минских договоренностей и начале нашего наступления на украинские позиции. Под прикрытием этого массированного обстрела украинские силовики перебросили из Новоселовки, Маринку и Красногоровку, в общей сложности две танковые роты и около 300 военнослужащих ВСУ. Они там находятся сейчас. Таким образом, скрытой целью устроенной Киевом провокации являлось резкое наращивание запрещенной по Минским договоренностям украинской бронетехники и артиллерии в пригороде Донецка для организации очередной провокации в субботу или подготовки штурма города. Призываем украинскую сторону прекратить провокации и строго придерживаться достигнутого 12 февраля 12 февраля достигнут в Минских мирных договоренностей. Подразделения ДНР не планируют введения наступательных действий, которые способны привести к срыву режима прекращения огня и ужесточенной, <coughs> и ужесточенной полномасштабной войне. Хотелось бы еще отметить тот факт, который вчера во многие видели, это заявление, которое в очередной раз Киев сказал о том, что Боинг, который летел на территории Украины был сбит подразделением ДНР. Перед этим мы показывали вам факты, которые у нас существуют, которые опровергают заявление Киева. Это была карта, на которой были показаны размещенные системы бук украинских армий. Заявление, которое было сделано... По поводу населенного пункта, это южнее Шахтерская, Зарощинская, полностью подтверждается нашими данными, данными разведки и данной той карты, которая была захвачена у противника. Данный населенный пункт на момент выстрела ракеты из данной системы находился под полным контролем подразделений ВСУ. На сегодняшний момент все подразделения укомплектованы, создан определенный резерв, резервистов, созданы определенные подразделения в каждом городе, в каждом районе, которые по приказу в час X могут в любой момент выступить на защиту своей земли. Эти подразделения в проходят боевое сложивание, проходят боевую подготовку, получают, изучают стрелковое оружие. Те подразделения, которые являются ну, пропускными, боевыми, да, получают всю необходимую технику. Опять же, изучают и готовят на случай ведения боевых действий. Хочу сказать откровенно, это ни в коем разе не говорит о том, что мы собираемся развязать войну. Это говорит о том, что готовься, хочешь мира, готовься к войне. Я уверен, что вы все прекрасно слышали заявление Порошенко, что война на Донбассе прекратится после того, как -то Украина заберет себе Крым и Донбасс. Исходя из этих заявлений, нам приходится строить нашу доктрину, с учетом того, что противник в любой момент может у нас атаковать.